Если агрессивный характер политического строя, экспансионистская внешняя политика, ультранационализм, культ личности, шовинизм, репрессии внутри страны. Но это в числителе, а в знаменателе полное отсутствие целей. Все это выливается в войну. Война без смысла, с необозначенными целями, по воле одного человека, с откровенной, я бы сказал, доминантой, с захвата э, чужой территории. Вот поэтому придумали такую историю, которая расизм. А почему и нас туда записали? А почему вы всю страну назвали? Потому что не Путин воюет сейчас с Украиной, а воюет Российская Федерация, Россия. Вот почему расизм. Мы можем спорить о деталях, но правда остается правдой. Вот эти вот наши мальчики и так далее и так далее, именно они сейчас девятый месяц штурмуют Бахмут.